Маленький человек в пустыне города. Взгляды в серый асфальт, ветер, холодно, невообразимо красивый закат. Но опять в телефоне что-то. Рядом со школой был сад, вырубил кто-то. Без проводов на связи, по уши в липкой грязи, матом залитые уши. Хочешь, не хочешь, слушай! Ты должен быть лучшим, сын. Я на тебя надеюсь. Батя плохо не скажет. Да, буду не поздно. Да нет, просто греюсь. И почему я должна? Дай руку. Руку дай, я сказала. Снова луна. Только теперь уже полная стала. Свет, свет, свет, вывески, витрины, окна. Стены жмутся друг к другу плотно. Тоже, наверное, греются.